Необходимо сконцентрировать сейчас свое внимание на развитии промышленности. Сегодня мы находимся на предприятии «Софтест», одно из старейших предприятий области, если сравнивать по, по, в новой истории. С 1991 -го года предприятие существует. Это один из флагманов, можно сказать, радиоэлектронной промышленности по малому и среднему бизнесу нашей Курской области. И, конечно, отрадно видеть, что владельцы предприятия вкладывают частные средства, свои собственные средства, заемные средства, используемые по поддержке федеральной и региональной поддержки таких предприятий в развитие производства. Развитие мало-среднего предпринимательства оно должно быть в формате частного государственного партнерства, которое даст нам возможность и поддержать наше производство, а мы со своей стороны должны увеличить выпуск продукции, тем самым увеличить выплаты бюджет, создавать рабочие места, именно такие наукоемкие высокотехнологические места для работы в будущем и, конечно, развивать нашу продукцию не только его реализация в регионе, но и хотелось бы также осваивать и продажи нашей продукции, развитие субъектов Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Вы знаете проблему с освещением уличным освещением. Здесь на предприятии предлагается к использованию светильники светодиодные энергоэффективные и изделия для благоустройства уличные. Уличную, создание уличного комфорта поэтому мы очень внимательно рассмотрим продукцию посмотрим по стоимости и возможно мы будем использовать в следующем году при реализации национальных проектов здесь в Турской области